С вами Кристал Майнкрафт, сегодня мы продолжаем играть в Skyblock Кооператив Ну конечно, не Кооператив, потому что у меня лицензии нету И случайно, я, я тогда забыл с вами попрощаться Но из-за этого того, что я забыл с вами попрощаться, у меня сразу же время вышло Я скапал один блок и сразу же новая фаза Вторая фаза – это булыжник. И наконец-то у меня каменный век. Можно уже что-то деревянное и каменное делать. А то уже надоело это деревянное, медленное, все такое. Так дальше берем это. Раз, два, на всякий случай. Так дальше топор. А что мне не хватает? Раз, два, три. Раз, два, раз. Дальше я беру вот так. Тут делаю топор. Э, лопату на всякий случай. Ну, давай еще и меч делаю. Он никогда не помешает. Так, а лопату с топором выкину. Это мои животные. Тут чики Бомбони, фарш, М -м, забыл, как тебя там зовут. Му. И. Купик. Вот, вспомнил. Купик. Я его назвала купик. Это как курик. куда Ну, куб. О, уголь! Уголь, уголь, уголь, он мне пригодится. И вроде как я посмотрел недавно про... О, железо! Вроде как я недавно посмотрел э, видео Скайблока. На этой фазе... Есть, выпадают мобы. И мне не хватает булыжника одного. Вот, все хватило. Чтобы сделать печку. А потом пережарю уголь. Ой, какой уголь. Железо и сделал себе железную кирку. кирку, И вот так, я думаю, уже нужно ферму получше по поставить и построить. А то вообще как-то не очень вот тут смотреть на это. Все. О, о, я испугался. Привет. Эту хоть одну надо взять, хотя бы одну. Но, на всякий случай лучше в две ее взять но пригодится и одна хотя бы так вот вот так Хоп. и надо еще заборчик для нее сделать это вот так это вот так вот так вот так конечно 9 раз два три у меня для нее места нету жалко ну ладно Okay, Окей, Сломаю этот блок и дальше. И, кстати, это мое второе видео за этот день. после я вчера не успел выложить видео. И решил, ну, точнее, моя подруга решила сделать так, то что... Да, это завтра снимешь в один день целых два видео. Я, конечно, думал, думал, понравится ли вам или нет. Ну, решился. Раз, два, три, четыре. Да вот так. Раз, два, три, четыре. Что это надо сломать? Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. И надо побольше дерева. Кстати, у меня... Скр... Блин, цыпленок. Спулянок вылупился. Ой, залазь, брат, солазь, залазь. С самого первого лай... Ой, с первого яйца. У меня тут вылупился. Раз, два, три. Полублоки, полублоки готовы. Раз, дв... два. И так, три, четыре. И. Вот тут просто место еще надо построить. А это вот сюда, чтобы я эту корову привез. Так, тут один, потом вот это, потом вот это. И чтобы она не упала. Хоп. Это корова. И все. О, как раз у меня выросла пшеничка. И еще куда одно семечко деть? Я не знаю. Пока что я мотыгу каменную не буду делать. Она и так пока что хорошо справляется. Да? Иди сюда. Конечно, коров не так зовут. Но я не знаю, как их зовут. И все, бесконечная еда у меня есть. Почему бесконечно? Потому что я могу сделать миску и тыкнуть по ней. И буду всегда не голодным. Например, я сейчас уже проголодался, у меня еды нету. Беру, Делаю миски. Раз, два, три, четыре. И все. И ем тушеные грибы. А если что, могу. Раз, второй. И вот бесконечная еда. Это классно. Так, я хотела сделать железную кирку, если мне будут выпадать алмазы и, ж... и золото. Так, я ее с собой а, что нет, Тут могут вроде как криперы быть. Это значит, мне надо построить склад уже. Склад вроде как я хотел в другой стороне. Это значит, что тут это, вот тут это. Вот там я, наверное, я не хочу, конечно, свой дом, но мне приходится, я построю там дом. А вот тут пока что я вот тут вот, вот так отойду. И вот тут вот чуть дальше. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, 10 одиннадцать, двенадцать, двенадцать. И вот тут уже давай буду делать склад. Значит, вот так. И вот местечко для одного сундука подойдет. Надо для двух сундучков делать местечко, но мне уже не хватает. Тут осторожно надо прыгать. О, у меня тыква выросла. Жалко, еще морковка нет. Ну ладно. Тыква это хорошо. Из тыквы можно сделать тыквенный перо, как я понимаю, да? Только я забыл, как он делает Его тут нету. Такие семечки. А, ну ладно. Потом посмотрю. Так, и надо все это перенести. Это вот отсюда. Фух. Ничего не уронил, ничего не потерял. Что, мне как раз для двух сундуков подойдет место. Ну ладно. Пока что у меня будет все в разброс. Но потом уже у меня будет все классно. Хоп. Не все влезло, не все, не все, не все. Конечно, фигня не влезла. но ладно. Все равно эта фигня нуж нужная. Так, а теперь. Оп, оп. Опаля. А. Я не, я, не, я не положил. Ладно, вот тут все, что мне не нужно. Это значит земля, дерн, все такое. Вот это, вот это. Это нужно. Вот это не нужно. Вот это нужно. Пригодится. Это тоже нет. И уже скоро будем прощаться. Жалко, конечно, но ладно. А вот это все мне нужно. Так, яйца положить ветро и в дерево. И осталась еще одна вещь. Мы, конечно, еще даже почти. Я только даже не заметил, как все время уже прошло. Как 10 минут прошло. 40 секунд. Хотя я даже не начинал, даже копать. Ну ладно. Земля, зато попадает еще. Ну ладно, всем пока, с вами был Кристал Майнкрафта. Сегодня мы играли в Skyblock 24.